Оказывается, рыцари были низкорослыми. На рубеже 14-15 веков средний рост рыцаря редко превышал метр шестьдесят сантиметров. Население тогда вообще было низкорослым. Небритое и немытое лицо среднего рыцаря часто было обезображено оспой, поскольку ею в Европе в те времена болели практически все. Под рыцарским шлемом в его свалявшихся грязных волосах и в складках его одежды во множестве копошились вши и блохи. Бань в средневековой Европе, как известно, не было и мылись рыцари не чаще, чем три раза в год. В спутанных рыцарских бородах нередко застревали остатки еды и бог знает что еще. Поскольку зубы в те времена никто не чистил, изо рта рыцаря так сильно пахло, что для современных дам было бы ужасным испытанием не только целоваться с ним, но даже стоять рядом. Кстати, часто основной закуской рыцарей был чеснок, который они употребляли для дезинфекции. Зубов у рыцаря уже к 25 годам было далеко не полный комплект, так что, скорее всего, при разговоре он должен был сильно шепелявить. Во время похода средневековый рыцарь сутками был закован в латы, которые он при всем своем желании не мог снять без посторонней помощи. Процедура надевания и снимания лат занимала около часа. По этой причине всю свою нужду благородный рыцарь справлял прямо в латы. Средневековые архивы дают массу свидетельств того, что женщинам во времена рыцарей жилось весьма несладко. В благородной рыцарской среде было принято во время походов насиловать деревенских девственниц, и чем больше таких подвигов совершал странствующий рыцарь, тем больше его уважали. К благородным дамам средневековые рыцари тоже относились по нынешним меркам весьма грубо, абсолютно не считаясь с их мнением и пожеланиями. Представления о защите женской чести у рыцарей были весьма специфические. Каждый рыцарь считал своим долгом отбить женщину у собрата по мячу. Тест на поступление в первый класс в Китае. Какой номер у парковочного места, в котором припаркован автомобиль? Важно! Дайте ответ в течение 20 секунд.